Друзья, всех приветствую на странице моего сайта. Меня зовут Вероника Александрова. Я автор системы заработка «Смартфонатор», мама двоих детей, люблю путешествовать и занимаюсь саморазвитием. Ответьте на простой вопрос, для каких задач вы используете свой телефон. Скорее всего, вы ответите, чтобы звонить и принимать звонки, чтобы выходить в интернет и искать информацию, общаться в соцсетях и так далее. Но задумывались ли вы о том, что ваш смартфон может еще и приносить ежемесячную прибыль? Возможно, вы уже изучали эту тему и понимаете, что зарабатывать-то можно, но скачивать приложение по рублю и выполнять задания за копейки – это не лучший вариант траты своего времени. И я с вами соглашусь. Единственный возможный вариант заработка на своем смартфоне является адаптировать заработок с компьютера под мобильный телефон. Так я и сделала несколько лет назад. Я научилась зарабатывать деньги с помощью своего компьютера и захотела перенести всю эту систему на свой смартфон и при этом полностью автоматизировать весь процесс. Иными словами, самим процессом я не занимаюсь, я лишь только контролирую весь процесс. На это уходит примерно 20 минут в день, и что самое приятное, мой доход составляет от 7 тысяч рублей ежедневно. Вы сразу подумали, что все это нужно долго настраивать, вкладывать большие деньги, платить за автоматизацию, заниматься продажами и так далее, но нет. Вся настройка занимает максимум три часа даже у пенсионеров. Да, это действительно просто. Что касается вложений, то тут опять же ничего вкладывать не нужно. Система уже построена, и нужно ее только запустить. Также вам не нужно будет заниматься продажами, партнерками, спамом, инфобизнесом, МЛМ и другими видами сомнительного заработка. Это абсолютно новый подход, мой личный опыт и большой потенциал в росте дохода. Долгое время я никому не рассказывала о своем методе заработка и сама занималась этой темой, но время шло и о моем методе узнали мои близкие друзья, затем их друзья, родственники и понеслась. В итоге я смогла научить точно так же с полного нуля зарабатывать не только моих родителей, но и моих друзей. И так получилось, что лично уделять каждому время и объяснять всю информацию снова и снова уже не хотелось, поэтому я создала пошаговую систему, где показала весь процесс настройки на своем опыте и назвала ее «Смартфонатор». Вы можете взять эту систему, повторить то, что я и другие мои ученики делают – все настроить на своем телефоне и зарабатывать на этой модели от 7000 рублей в день на полном автопилоте. Нужно будет всего проделать несколько шагов и заработать первые деньги уже через 24 часа. Для большей наглядности я создала себе новый аккаунт, где отображается вся статистика по доходам. Я настроила и запустила систему Smart Fanator вечером 4 октября и через 24 часа вечером 5 октября заработала 8350 рублей. На следующий день, 6 октября, мой доход составил 7550 рублей, и вот сегодняшним вечером, 7 октября, мой заработок по системе составляет 9150 рублей. Я прекрасно понимаю, что вы шокированы видеть такие доходы и представить себе не можете эти суммы на своей банковской карте, но поверьте, в этом нет ничего сложного, если знать нужный подход. Правильную систему и настраивать под руководством практика. Итак, вы сами убедились, что система действительно работает. Вы также можете почитать отзывы моих учеников ниже на этом сайте. И сразу возникает вопрос. А как можно получить систему «Смартфонатор»? Сразу хочу сказать, что система платная, и я дрожу своим временем, и не хочу массового распространения моего метода заработка. При этом каждому ученику я лично уделяю внимание и помогаю. Поэтому я поставила адекватную стоимость входа всего 1490 рублей. Это всего 1,5 стоимости от заявленного ежедневного заработка в 7000 рублей. Но так как вы... Новые посетители моего сайта», то для вас я делаю ограниченную скидку. Итоговая стоимость вместе со скидкой составит 195 рублей. Но, внимание, данное предложение будет действовать только 24 часа с момента первого посещения моего сайта. Я установила специальный таймер обратного отчета, который фиксирует ваш IP-адрес. И это значит, что банальное обновление сайта или смена браузера не поможет вернуть скидку, если вы не успеете в течение 24 часов. Почему я делаю такую большую скидку? Я знаю, что люди с трудоустройства могут оплатить и полную стоимость, но я также понимаю, что мой сайт будут посещать в том числе и мамы в декрете, которым не то что хочется дополнительно зарабатывать, а бывают и ситуации, что даже хвата... не хватает денег на питание ребенку, или пенсионеры, которые оказались в трудном финансовом положении, но хотят еще все исправить. Вот именно таким людям я и делаю специально ограниченное предложение. Я не могу точно сказать, как долго это предложение будет действовать, но если вам доступно, мой совет – не откладывайте. Чтобы оплатить систему с моей личной поддержкой, просто кликните на кнопку ниже этого видео, перейдите на страницу с оформлением заказа, заполните всю информацию, выберите удобный способ оплаты и сразу после оплаты получите полный доступ к себе на почту. Начинайте все настраивать и зарабатывать уже через 24 часа,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 от семи тысяч рублей в день на своем смартфоне. Буду вас ждать. А на связи была Вероника Александрова. Еще увидимся.